Всем привет, меня зовут Антон, сегодня я хочу вам рассказать о нашем роликовом массажере для спины. Наш массажер состоит из шести роликов, это его отличает от других, это единственная комплектация, мы считаем она самая правильная и верная, так как имеется большой ролик, который всегда находится под головой, шея не устает, голова не устает. Ребристый ролик является активным, в зависимости от его положения. Идет воздействие на разные участки спины. Если по сторонам от большого ролика стоят средние ролики, воздействие минимально. Если по сторонам от большого ролика стоят маленькие ролики, действие максимальное в данном случае. Массажер изготовлен из бука. Это делает его прочным, практичным ролики не стираются и приемлемый вес